Та-дам! Ну что ж, друзья, добрались наконец-таки мои шаловливые ручонки и вот до этой замечательной игрушечки. Я думаю, кто давно следит за моим контентом и за моим каналом, знает, что братишка Скрэч очень обожает различные RPG-шечки. И самый первый в списке лидеров его любимой игрой является серия Тест. То есть все игры практически я ähm, обожаю это, начиная с ровно с Моровинда и заканчивая последним Скайримчиком. Ну и теперь, ребятки, я добрался до The Elder скроллс онлайн, и наконец-таки она, ребятки, в моих вот этих вот руках, и я готов ее исследовать, и я готов специально для вас ее изучить. Чать. Ну а перед началом видосика попрошу о малюсенькой просьбочке, поставь пожалуйста лайкос под данный видос, а я буду радовать тебя взамен, а, все новыми и крутыми видосами по самым различным а современным играм. Ну что ж, спасибо тебе большое, запасайся чаечком, печеньками, а мы, ребятки, начинаем. В эфире у нас прохождение и проходящего плана будет у нас такой, знаете, обзор, который завяжется на множество серий, которые я буду выпускать в ближайшее время на своем канале. Возможно, это будут и стримы, в том числе, ну и отдельные виды Досики по вашим каким-нибудь а, советикам. Так, ну что ж, ребятки, давайте, хватит уже мятитьки, давай, как говорится, давайте уже приступим а, к делу. Ну что, вот мы уже, собственно, как видите, создали своего персонажа. А, кто уже, наверное, догадался, что это за раса? Да, я, ребят, поясню. Это Босмер, и он же именно лесной эльф. А, это самый низкорослый персонаж в игре. Я вот решил в итоге поиграть за него, и попробуем отыграть роль мастера а, Клинка. Врываемся. Ну, а я, пока мы, ребят, загружаемся, хочу, конечно, же узнать твое зритель мнение в какие игры ты любишь больше всего играть напиши пожалуйста в комментариях я непременно тебе отвечу, братишки есть такая уникальная особенность отвечать на совершенно все комментарии которые вы мне пишете. поэтому ребятки пишите, не стесняйтесь с вами пообщаемся. Мы начинаем с самого а, начала. Как мы видим, это у нас тот самый корабль, да, э, на котором мы приплывали в том самом в Моровинде, кто если застал эту игрушечку, мы приплываем практически так на таком же корабле. Обычно в этой ситуации нас встречает тот самый Джиуп, да-да, тот, который говорит нам, проснись, проснись, ну ты и Соня, как тебя зовут и так далее. Но здесь, к сожалению, такого не будет. Нас просто а, посадили вот в этот корабль и мы оказались, ребятки, в трюме и теперь нам необходимо, что так, ну что ж, ребят, начинаем прохождение этой онлайн-игрушечки. Так, ну что ж, удачного путешествия. Записочка, давайте ее прочитаем, что нам тут пишут. А... Напомню, друзья, что игра переведена полностью, целиком и полностью официально переведена на русский язык. Русская локализация здесь просто шикарнейшая. Она распространяется практически на все, как вы видите, даже на записке. Единственное, как я знаю, здесь а озвучка персонажей только лишь американская осталась, точнее, английская. Но все остальное у нас, как вы видите, на русском языке. Если, конечно же, вы в настройках, при установке выберите русский язык. Ой-ой-ой-ой, прочесть письмо, выслушать пассажира. Здорово! Ты, похоже, бухой в стельку, как я понимаю. Что-то он нам рассказывает. Да, как я и говорил, ребят, озвучка здесь, как видите, у нас а, английская. М -м, пока ничего не понятно. Кто знает английский, те поймут, что этот персонаж болтает. А, он, смотрите, он а, угрюм, он, смотрите, э, пришел к нам выговориться. Похоже, какая-то потасовка началась. Ох, ты ж елы-палы, вот это да! Вот нам просто борт прорвало, вы видели, да? Какой-то, видимо, а, выстрел из пушки был, и нам просто проломило борт. Так, ну что ж, поговорить с Нарью а, Вай, Вариан. Ага, друзья, вот так вот. Ох, наш сковали в кандалах, мы теперь находимся, ничего себе! Здорово, Йокей, поговорить. Конечно же, поговорить. Йоки схвачены работорговцами. Agents. Вот уж не повезло, но мы хотя бы живы. Ступай, Юрий хочет поговорить с тобой. Идем дальше. Ой-ой-ой, мы даже можем ускориться! Вот эта скорость, я понимаю. Чуть-чуть <Pope> <winner chromatik> быстрее, чем черепашка. Так, тумбочка. Я знаю, что здесь можно шариться по всяким там местам. Так, на Е e взять. Берем мы мяту, и тут мне дают подсказочки Чтобы получить возможность заниматься ремеслами помести, Посетить ремесленные станции в крупных городах Всего существует 7 различных ремесленных навыков И вы можете изучать все 7 одновременно Ясненько? Так, насколько я знаю, здесь можно тащить все, что не попадет, Но здесь мы не можем забрать вот эти вот чашки, ложки, поварежки и так далее Ладно, идем дальше Кто здесь нас встречает? Так, надо бы еду, наверное, тоже прихватить Да, ребята, я думал нельзя Оказывается, можно рыбные палочки нам дают Какая-то записочка, скорее всего, список заключенных. Так, на полочках можно пошариться. О, прыжок есть, отлично. Так, давайте пройдем. Как же он медленно ходит? Так, комод, отмычка. Да, друзья, в таких играх, в РПГшках, надо всегда шариться. Нам дают здесь много а, ништячков. Да, так как у нас прохождение, я, ребят, буду шариться во всем, что, что мне попадется. Рецепт, рецепт темных, темный ореховый эль. Да, забираем. Здравствуйте. А, Нарю Вариан, поговорить. Глядите-ка, отхаркнуло море. А, добро пожаловать на Вандлфелл, в Варденфелл и в землю темных эльфов, потоков, лавы и рабов всех мастей. Кстати, Арабах, дай-ка я сниму с тебя эти оковы. А ты что, это мне помогаешь-то? как ты собираешься снять эти оковы? О, ты скоро поймёшь, что у меня в запасе куча сюрпризов, у меня есть кое-что подходящее. Стой смирно, ну вот. Так, она, похоже, уже движется той самой тропой, которую планирую выбрать я. Я планирую выбрать путь хладнокровного убийцы, охотника и скрытного бойца. А, и буду таким образом тарить себе дорогу. Ну что, что это за место на, на Рью? А, вас поймали работо... работорговцы. Что тут непонятного? Должно быть, ты ударился головой, когда ваш корабль разбился о скалы и вас выбросило на горький а, берег. Черт возьми, ребят, тот самый горький берег. Вы вдумайтесь, тот самый горький берег где у нас а, находится Сейданин и какие-то еще Гнармок, по-моему, там какие-то еще деревеньки всякие, как, ребятки, из Моровинда. Все как из Моровинда. Так, работорговцы пробрались на корабль и забрали всех выживших, которых хотя Ты работаешь на работорговцев. Кто я? Ну нет, у меня работа не, не, не, Иного толка Скажем, я здесь, чтобы помочь вам Сбежать отсюда, затем вы сможете вернуться К тому, чем занимались пока Работорговцы не отправили ваше судно На дно, и как нам отсюда выбраться? Не так быстро, герой Сначала мне нужно убедиться, что ты сможешь Постоять за себя в драке Не все быстро приходят в себя, побывав на волоске от гибели, ладно, давай проверим Мои боевые навыки, я в порядке, я справлюсь даже с лучшими Из них, конечно же я в порядке Давай начнем, соснов боя, готов так, ну что, попробуем. Так, выполни. Поговорить с вариант. Сразиться с Нарью. Так, что, чё что, -чё, -чё, чё Нажмите. А, это что такое? Об... А, обнажить оружие. ой ой ой она меня уже бьет. На, в зубы, по зубам бей, по зубам бей! Да что ж за удар-то? Оп, заблокировать. Отлично. То есть ЛКМ это у нас удар, а по правой кнопкой мыши это у нас так, уязвимость врага. Так, так. А может ударить как следует посильнее? Блок, блок, блок, блок. Удерживать. А, блок и это... А, это типа контратака. Но это надо быстро делать, да? Чтобы зарядить силовую атаку. Так, секундочку. Так, она сейчас атакует, да, я так понимаю? Давай, атакуй, атакуй, бей меня. Так, поговорить. Это все, что ли? Разрушить око, поговорить с Нарью Так, у нас есть, ребят, задания Только я пока не знаю, где их смотреть Скорее всего, где-то у нас есть на G Давайте попробуем Вот, журнал заданий Так, в журнале содержатся все задания вашего персонажа Библиотека, достижения и списки лидеров Советы по заданиям Чтобы переключать активное задание Нажмите T Используйте карту M, чтобы... А, right. ну все, в принципе, понятно Так, отказаться можно нажатием на клавиши X alt выйти Так, ну да, у нас основные идут пока что квестики Да, вот так мы выглядим, напоминаю Играем мы за Босмера. мира. Потрясающие. Для моего плана ты. Ты-то мне и нужен. А большая часть работорговцев сейчас в налете. Значит, бежать надо прямо сейчас. Что надо делать, не? А, поверь, не так уж много мне нужно, чтобы ты нашел одежду работорговцев. Ты ведь не хочешь а, пах, походить на пленника. А еще нам нужен ключ от ворот, иначе мы никогда не доберемся до доков. А, вот, возьми мою запасную отмычку на всякий случай. А что будешь делать ты, пока я добываю одежду и ищу ключ? У нас же есть отмычка, зачем нам ключ от ворот. Так, а что будешь? Давайте зададим вопрос. Мне нужно кое-что сделать до того, как мы сможем бежать. Делай свое дело, а я обещаю тебе, что сделаю свое. Есть соображение о том, кто эти роботорговцы? Соображения, Конечно, но мне нужны доказательства для начальства, но не волнуйся к тому времени, как мы снова встретимся, я наверняка их уже добуду. Так, пойду найду какую-нибудь одежду и ключ от ворот. Я бы хотел подраться с тобой еще раз ради практики. Давай еще разок подеремся. Ну, если ты настаиваешь, я против э, телесного контакта с такой симпатичной особой, не возражая. Так, уйти. Понятно. Давай еще разочек. Не хочет он со мной драться или хочет? Попробуем. Давай, раз. А, обнажили, обнажили. Нажимаем удар. Раз. Блок. Блок на правую кнопку мыши. Так, это у нас типа заряжаем атаку. Мощный удар. Отлично. Еще раз. Удерживаем. А, это правый и левый. Это типа блок. Так, все, все, все, все. Успокойся, успокойся. Так, ну что? В принципе, мы с ней поболтали. Уйти. Надо достать ключ от ворот, достать снаряжение работорговцев. Так, тихо, тихо, тихо. Опять? Тихо, тихо, блок. Мы типа не закончили? Мы типа еще не закончили, да? Так, поговорить, поговорить. Все, все, все, успокойся, женщина, все. Отлично, вроде бы побились, побились, я понял, да. То есть это блок на правую кнопку мыши, удар на левую кнопку мыши. А если мы сочетание делаем, то это как бы контратака. Так, то есть блок и удар, то есть это вроде как контратака, которая сбивает атаку врага. Так, давайте, ребят, смотрим дальше. Здесь я порылся, посмотрел и будем выдвигаться. Так, здесь мы вроде все забрали, как убрать а, свои культи, убрали. Так, что у нас тут творится? Так, бочечки, рож. Рож нам, конечно же, пригодится. Отправить наз название в чат, получить помощь. Так, ладно, рож забираем. Так, в этой коробочке ничего. Это кто такой? Кто ты такой, Кирси? Давайте поболтаем с ним. Каджет проделал этот долгий путь только потому, что слышал, будто темные эльфы больше не держат рабов А теперь Кирси думает, что это была ложь, чтобы заманить меня в Вардельфе, Варденфел. никак не могу выговорить нормально Так, уйти, Принта понято Сидят, грустят, ребятки, мы же тоже можем посидеть, да? Да, мы тоже можем присесть, вот так вот отдохнуть Но у нас, ребятки, очень много дел, нам сейчас не до посиделок так, ты что здесь забыл? Ты как сюда попал вообще? Талоша! Все галоша. А почему хист так сильно мутит мои чистые воды? Поосторожней с ней не знакомить. В этой, в этой нарию есть что-то опасное, но мой хвост не понимает, что именно. Талоша. Это у нас органианин, так я понимаю. Да, судя по внешнему виду. Так, это что? Это каджит. органианин. Так, открывать как? Я же... Я же обзавелся отмычкой, я же могу теперь открывать запертый дверь. Ладно, мне это, думаю, сейчас не стоит делать, потому что у нас есть задача. Да, во-первых, это нужно обшарить здесь все, что мы видим. Как руки-то убрать? Отличненько. Так, мешочка обязательно. Это что такое? Ингредиент для приготовления напитков. Гинкго. Гинк Забираем гинкго. Да, пригодится. Да, ребят, даже анимация, смотрите, есть. Был мешочек полный, а стал пустой. Так, корзина с яблочками, забираем яблочки, и яблочки у нас исчезают, офигеть просто, клево здесь все сделано, это-то мне не нравится, есть здесь еще какие нибудь какие-нибудь сундучки, нет, тут только одна паутинка, так, нам куда, нам вниз, наверное, да, а, тут мы были а тут мы, наверное, сейчас тоже посмотрим Книжная полка Так, ребят, тут очень много, на самом деле, можно читать Очень много у нас лора в, даш... в данной игрушечке Поэтому, ре... ребят, можно реально зачитаться до потери пульса Ох, какая высокая женщина Неужели это какой-нибудь Мордлинг, наверное? Да, я-то вообще мелкий паразит Тут, кстати, вроде можно камеру менять Вроде как да. Так, здравствуй, о прекрасная Грейфрида. Как же ты сюда попала? Никто не смеет так обращаться с нордами. Тем более с девы щитоносцем Когда я доберусь до этих работорговцев, они пожалеют, что не оставили меня в покое. Да, я так и знал, что это нордлинг. Слишком высокая женщина у нас тут стоит. Так, что у нас здесь имеется? Какие-то кости. Ну тут, похоже, все. Тут только скамеечка, на которой можно посидеть. Ну что ж, идем дальше. Так, давайте посмотрим наш инвентарь. У нас много чего накопилось нового. Я, наверное, сейчас... Одену колечко. Да, вот наше снаряжение. Вот сюда мы можем одевать какие-то предметы, которые мы находим. Так, давайте посмотрим, где у нас ювелирочка. Вот оно, оловянное кольцо удешевление способности. А как его можно быстро а, использовать? А быстро использовать можно нажать на кнопочку «Е». E. Да, но оно у нас, видите, оно не дает ничего, но мы можем, по-моему, с его помощью кастовать что-то, какие-то заклинания. Давайте откроем карту. И где мы? А, мы недалеко, ребятки. Мы вот на этом вот острове стартовая локация, недалеко от Сейданина. Сейданин, насколько я знаю, находится вот здесь вот, в этом вот месте, скорее всего. А это у нас остров стартовая локация. И нам сразу же показывают, где можно достать снаряжение работорговцев или достать ключ от ворот. Давайте туда и пройдем. Так, как-то можно вид переключать? Ова. О, я что, уже водичку, что ли, выпил? Отлично. Что? О, нашел! Всего лишь нажатием на буковку В мы делаем вид, вот, ребятки, от третьего лица. Так, это что, можно собирать? Какие сочные грибы, похожи на какую-то пиццу. Прям так и хочется откусить кусок. Сочный и большой. Так, здесь еще у нас такая бочечка, она пустая у нас. Это что за птичка такая? Иди сюда, она Нельзя, ребятки, этих птичек бить. Потому что они чисто декоративную функцию здесь исполняют. Мы можем прыгать по горам, черт возьми. Да. Это кто такой? Ох, ты кто такой? А, так это тоже еще один игрок, который так же, как я вышел, не хочет исследовать этот уникальный мир. Бабочек можно тоже подбирать. Отчасти насекомых наживка для речной воды. Да, забираем. Бабочка у нас сразу же исчезает. Какие интересные здесь растения. Так, идем дальше. Зажмите для взаимодействия. F. Что это такое? Пожаловаться, добавить друзья, пригласить в группу, отправить сообщение и так далее. Да, друзья, мы можем вызвать ду дуэль, пожаловаться или отправить сообщение. Привет, бро, например. Вот так вот на. сделаем и посмотрим, как это здесь работает. Работает ли вообще? То есть мы можем взаимодействовать вот с такими вот людьми, которые здесь у нас выходят, да? Что у нас в этой хижине? Закрыто на замок. Замок простейший. Ох, та самая система отмычек. Давайте попробуем. Раз. Так. Выломать. А, подождите, а что-то я не помню. Как оно работает-то? Мы должны, по-моему. А, мы жмем. И пока оно не встанет, вроде бы, да. Так, тихо. Ага, один защемился. Отлично, отри... открываем, ребятки, с помощью отмычки. И заходим. Доступны награды за второй уровень. Получить уровень повышен, друзья. Неужели мы зашли? Да, мы зашли туда уже, куда э, нужно. Так, смотрим, ребятки. Какие же награды? М -м, очко характеристик, очко навыков получаем. Поздравляем, ребятки. Совет. С помощью очков навыков можно приобрести новые способности. С помощью очков характеристик можно увеличить запас магии, здоровья и запас э, сил. Так, ну что ж, получаем, друзья. Отлично. Да-да-да, мы это сделали, бро. Бро, мы это сделали. Классно. Идем дальше. У вас есть а, нераспределенные очки Характеристик, используйте их, чтобы увеличить Свои, свои здоровья, магию и запас а, сил Так, уровень повышен Магия, здоровье или запас а, сил Распределить на Е То есть мы подтверждаем еда. Раз, все, мы подтвердили, отлично И у нас еще есть очко навыков Давайте, ребятки, что-нибудь уже выберем и попробуем Я более чем уверен, что здесь потом можно будет переспекаться То есть поменять наши характеристики в процессе за определенную валюту Это будет стоить одно очко навыков Давайте, ребят, попробуем Так, способность, которую вы приобрели, будет добавлена в первую ячейку в вашей панели способности Чтобы применить эту способность, нажмите на единичку Немножечко мы а, преобразились, совсем немножечко, совсем чуть-чуть У нас теперь есть оружие то есть мы можем его достать, мы можем поставить блок. Мы можем удар нанести вроде, да, как? Это вот контрудар. То есть это вот блок, а это контрудар. То есть если мы нажмем при блоке ЛКН, то мы контрударом делаем. А так мы атакуем. Раз, два, левый, правый, да. Достали, значит, снаряжение. Вроде бы как, да. Я же вроде достал снаряжение. Вроде достал. Выходим отсюда. Так, в бочке я пошарился. Все, пошарился, ребят. Выходим отсюда из этого помещения и смотрим дальше. Так, ну что, краб, испытай-ка этого. Раз... Если уж я тебя в рукопашную, это с одного удара Добавлю навык, кстати, парное оружие Вы видели, сейчас только что произошло Светящаяся сыроишка и личинки Забираем это все Лук, ага Вижу, стрела заряжена Что, реально можем, что ли? То есть стрел здесь бесконечные или как? Или можно как-то выбирать, может быть Какая-то странная стрельба на самом деле Мы заряжаем и сразу же стреляем При этом расходуется у нас выносливость А как-то я могу задержку сделать? Так, тихо, что это было? Это блок это я заряжаю, а если я прерву, то у нас быстрее стрельба происходит Ага, принято понято. то есть я начинаю стрелять, нажимаю на блок, и у нас ответный выстрел Блок, это мы отбиваем, контратака Так, принято понято, лук мы пока что, наверное, прибережем То есть я пока буду, если что, боевать на мечах Так, заходим сюда, посмотрим, что у нас здесь, жихижина работорговца Итак, и что у нас здесь? Нажмите Е, e, чтобы обыскивать объекты в мире Hmm, так это уже ежу, понятно, я уже столько объектов обыскал. А они мне дают только что подсказочку. Ты можешь нажать на Е, e, чтобы обыскать. Ужас какой. Так, это мы забираем. Хрустящий, сочный хлеб. Тут кого-то убили. Бутылки пусто. Так, еще один хлеб. Пусто. Так, тоже бутылки пусто. Так, работорговец, с тобой все нормально? Или ты не работорговец, или ты раб? Мы можем его обобрать. Отлично, достать снаряжение работорговца, надеть снаряжение. Давайте оденем. Так, где снаряжение? Вот он, камзол опозоренного работорговца Так, давайте оденем а, Поместив предмет камзола работорговца в ячейку снаряжения Вы навсегда привяжете его к своей учетной записи Ага, вот так вот, да? Ну что ж, давайте оденем, это у нас по квесту так положено Выполнено, надеть снаряжение работорговца, достать ключ от ворот Добавлен навык легкие доспехи Что это там происходит, я не пойму что это здесь такое? Так, я не понял, что за дела? Это что за битва здесь такая? Кто такой вот тут пришел? Я не понимаю. Ребятки, это только что атака была на меня. Раз, раз, так, блок. Блок, отбиваем. Тихо-тихо-тихо. Можно же супер удар сделать. Тихо-тихо, высасываем жизнь. Головорец, блин. А ну иди отсюда. Так, где ты? Битва, ребятки. Первая битва, первый контакт. Но ну, мы сейчас высасываем из него с жизни. Так, ответный удар. Ну, в принципе, пока ничего сложного. Это у нас так себе стандартные а, какие-то NPC, которые против нас выступают. Работорговец-головорез. Это тот самый, что ли, встал или что? Или это какой-то другой пришел? Да, нет, это другой пришел к нам. Навык поглощения повышен до второго уровня. Да, у меня, ребятки, есть навык поглощения. Надо им пользоваться. О, пять золотых. Отлично. Мы нашли целых пять золотых. Так, ну тут я все обшарил. Да, я так понимаю, это одеяние нам дают что-то уникальное Камзол, работорговца Уровень 2, нагрудник, легкая броня, стиль стражи, причала Абы А есть какие-то у него параметры, я не знаю Зачаровать, заблокировать, починить, отправить, уничтожить, получить помощь Так Не знаю, пока что я не, не увидел никаких параметров у этого одеяния Вообще никаких, но мы идем дальше Нам надо срочно проверить, что там снизу у нас находится Так, так, так Достать ключ от ворот. Кто-то здесь хрюкает. А, это тот самый человек прихрюкивает, который наверху. Так, сундучок. Такое ощущение, как будто он с ловушкой. Кто-то кто где-то болтает. Так, щит забираем. Ой-ой-ой, у тебя тоже, похоже, есть меч и щит. Их нельзя взять, к сожалению. Так, мы теперь вооружены. Очень опасный хороший топорик. Я думаю, здоровски будет он электролизовать моих врагов. На ком бы испытать только, я не знаю. Ой-ой-ой, головной бор. Так, сундучок. Опять эта ш... опять, опять шняшка попалась там Не знаю, правда, что из нее делать. Так, камзол. Латные доспехи. Сколько здесь всего? Я скоро, мне кажется, буду перегружен. Все-таки зайдем. Ой-ой-ой-ой-ой. Передвижение в режиме скрытности поможет вам избежать столкновения с врагами. Чтобы войти в режим скрытности, нажмите Ctrl. Так. Кто это такой? Гуар лежит. Вас не видят. Ну, в принципе, мне можно красться. Потому что я персонаж, который может красться. Так. Что здесь можно взять? Гуар, это как собака, блин, наверное, да, здесь дома? Так. Там, смотрите, сколько всего на столе. У вас не ведь глазочек открывается. А если глазочек раскроется на максимум, то нас этот гуарчик заметит. Так, что у нас здесь имеется? Он пытается меня обнаружить, я смотрю. Так, корзина пусто. Бочка пуста. Вот тут, кстати, можно обыскать что-нибудь. Ячмень забираем. Так, так, так, ой. он то, гляди, нас спалит. А я хочу здесь все обыскать. Как меня можно обнаружить? Я же все-таки боссмер, черт возьми. Меня не должны обнаружить вообще и в принципе. Я просто мастер скрытности, просто гуру скрытности. Никто и никогда и ни за что. Ну, потренироваться, наверное, стоит. Здорово! Поехали! А, все, что ли? Я думал, будет сложнее. Как так-то, а? Блин, а? Я думал, будет гораздо сложнее. Так, медвежий капкан обезвредить. Да, осторожно, ребят, надо быть, потому что везде есть ловушки. Я думаю, если мы попадем в такую ловушку, мало нам точно не покажется. Там наверху мне делать нечего. Пойдемте, ребятки, встретимся с пленниками. Нам предлагают вот сюда вот подойти. Так, так, выполнено встретиться с пленниками, поговорить с Йоки. Здорово, Йоки, это ты же Йоки. Все правильно, я же не путаю. Так, ну что? Привет. Ты достал то, что просила Нарью? Работорговцы возвращаются. Наши планы поменялись. Нарью отправила меня за тобой и ввела, велела забрать у тебя ключ от ворот. Расскажи, что, что случилось. Нарью послала сигнал стражи дома всей Данин, и тогда же работорговцы подняли шум. Должно быть, они спрятались где-то поблизости, а теперь возвращаются. Нужно спешить. Вот ключ от ворот. Ты, лучник солнца, пасмурным утром. Я выведу пленников за ворота и поищу, а на чем мы сможем выбраться с острова. А ты найди Нарью и на обзорной башне, а потом разочи нас в доках. Я поищу Нарью, нарью на обзорной башне. Давайте, ребят, давайте, работайте уже, выдвигайтесь. Ох, как много. Ну да, это все те рабы, которые у нас были, ребятки, там, в той самой башне. Вот она, она тут заныкалась, сидит тут себе и что-то выслеживает. Привет, еще раз, что ты тут следишь? Я бы и сама лучше не справилась, герой. Хорошая работа, осталось сделать кое-что еще, если ты не против. Времени мало, но мне нужно кое-что тебе рассказать. Ты это заслужил. Что ты хочешь мне рассказать? Я наемная убийца, агент Морактонг, и здесь я, чтобы выполнить задание. У меня есть документ, позволяющий мне без лишних слов оборвать жизнь моей жертвы. И сейчас моя цель капитан Сват Стар, главарь шайки работорговцев. Хуже него человека не найти. Почему ты это мне рассказываешь? Потому что мне нужна твоя помощь помощь. Я могу убить капитана из и десяток его головорезов, а, но не вспотев. Но их корабль куда быстрее и мощнее всего, что могут достать местные жители. Если мы не потопим этот корабль, вскоре работорговцы снова возьмутся за старое. С чего бы мне помогать убийцы. А, никакой благодарности, как я погляжу. Послушай, я подала сигнал в Сейдонин, а, но они не успеют сюда, чтобы остановить работорговцев. А мы с тобой сможем покончить с работорговцами, потопить их корабль и спасти пленников. Если этого не сделаем, мы считаем, что уже мертвы. И что от меня требуется? Раздобудь в доках немного огненной соли и зажигательной смолы. Из них можно сделать зажигательную бомбу. Это не только уничтожит их корабль, но и выкурит Свадстара из укрытия, так что я смогу его прикончить. Встретимся, когда ты раздобудешь мне все необходимое. Я достану огненную соль и же зажигательную смолу и разыщу тебя в доках. Отлично! Раздобыть огненную соль, раздобы, раздобыть зажигательную смолу Где это находится у нас? А это у нас находится вот здесь, вот прям вообще близко очень Как раз таки за этой закрытой дверью Так, бабочка, иди сюда Забираем твои крылышки Бабочка крылышками, бяк-бяк-бяк-бяк А за ней я такой бегу и ее крылышки обрезаю Так, заходим Что у нас здесь? Кто это у нас тут притаился? Кто это здесь крадется так, а? Кто это крадется? Вы смотрите, это Нарью крадется или кто? Ой, это, а да, это она крадется. У нас, типа, началась развязочка небольшая. Так, здесь что у нас такое? Мы пробуем подойти сзади и нанести урон прямо в сердце. Раз! Работорговца! Работорговка, работорговка! За твои плохие заслуги мы тебя приговариваем. к смерти! Ой, супер удар у него какой-то, похожий был, да? Вы смотрите. Она что-то пыталась кастануть. Ой-ой-ой. Я пропускаю удар. Так, отлично. Навык парное оружие повышается на третьего уровня. Так, из, этой пеп из этого пепла можно что-нибудь достать? Вижу, что. А, нет, да, при убийстве мы получаем определенный денеж. Ой-ой-ой-ой-ой, черт возьми, на! Уходим. Какой-то супер. Сейчас удар будет. Тихо-тихо-тихо-тихо. Блокируем, пытаемся, да. Блокируем. М -м -м, так. Тихо-тихо-тихо. Сильный удар. Ой-ой-ой, ребят, очень-очень а, опасно Мы против двух воюем сейчас Так, по попробуем, сделаем свой а, Небольшой свой супер ударчик. Вроде получается Так, мы можем пульсировать И, ой-ой-ой, это суператака Надо бы от нее уходить Так, пока что мы не сильно пропускаем, как я погляжу Так, мы можем бегать Мы можем блокировать Мы можем контратаковать Мы можем сильный удар наносить Вот так вот, да да-да-да, ребятки, сильные удары, контратака, и сильный удар, пока оглушен наш враг, и добиваем его на земле. Тихо-тихо-тихо, у нас, нас по-моему, закончилась стамина. Просто-напросто бегаем и добиваем, отлично. В принципе, пока ничего сложного я а, не вижу. Расшатываем а, по-быстрому этих самых врагов. Грифрида, помню тебя, мы с тобой уже встречались, спасти, давай я тебя спасу. Вот видишь, как я полезен могу быть, а ты думала, я не пригожусь. Корчила из себя такую независимую, да, и сильную женщину. А тут смотри, я такой мелкий подошел и тебя спас. Это что за странное растение? Можно по нему долбануть? Нет, нельзя. Так, а что интересно у меня с моим топориком? Давайте глянем. А я же им уже оттачу слишком много. Так, а, зачарование, ребятки. Снижается зачарование моего предмета. Но я думаю, что вот это зачарование его как-то можно восстанавливать. Это кто такой? Алит! Давайте подойдем к нему скрытно. Я предпочитаю из скрытного режима нападать. И наносить какие-нибудь фатальные уроны. Да что ж такое-то, а? Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, не буянь. Он меня все-таки заметил. Кстати, мы можем делать вот такие перекаты резкие И оказывается, за спиной нашего врага. Так, блок. Контрудар. Ну, это пока стартовые животные. Они не сильно опасны. Я подожду. Мы можем делать наши суперудары. Он по нам даже попасть не может. Он слишком медлительный для этого всего дела. Давайте его один раз санем еще. Все, добили. Забираем его и смотрим. Лоскуты, сыромятной кожи и грязная шкура. Набиваем руку. Что я могу сказать, ребят? Тренируемся. Здесь только так прокачивается скилл. Нужно набивать руку, нужно пульсировать. Двойные, кстати, нажатия на вот эти вот клавиши вперед-назад дают нам возможность уклоняться от ударов. То есть надо это просто использовать. Скальный странник. Ага! Скальный странник. Знаю я таких. Да, в Моравинде таких, кстати, очень много было. И вот один из них. Только немножко уже в другом представлении Да, более прикольном Так, вас не видят Ну что, пока меня не видят, нанесем критический удар Давайте попробуем Получится или нет? Да, друзья, вроде получается Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо -ой -ой, Тихо-тихо тихо. Он, смотрите, атакует Этот скальный странник очень опасен Так, перемещаемся И наносим урон Так, можем блокировать его удары Ой-ой-ой Так, секундочку Просто какой-то мини-босс ну, хотя, какой он мини-босс? Он был бы мини-боссом, если бы он реально нам составлял какую-то угрозу. А так, угрозы я, если честно, не вижу никакой. Абсолютно не вижу угрозы я. Просто бегаем вокруг него и разбираем на запчасти. Так, что в нем есть такого? Гладкая шкура. Используется при создании кожных предметов. Отлично. Ох ты, как я так не мог не заметить-то. Смотрите, что здесь лежит у нас. Заплечный мешок. Алхимическая бутыль. Замечательно. Монетки. Это что, какая-то книжечка? Так, можно, кстати, вот так вот подходить, чтобы обыскивать как следует. Камень-душ, друзья. Вы получили пустой камень-душ, чтобы заполнить его. а Примените способность захвата душ за несколько секунд до смерти противника. Способность захвата души находится в ветке магия душ. Не заплечный мешок. Тут всего лишь ягоды. Да, друзья, что-то новое мы определенно с этого нашли. Так, железная руда. Офигеть. Добыча. Ух ты. Мы можем просто вот так вот, не имея железной курки, кирки, добывать железную руду. Десять таких предметов может быть, могут быть переработаны Забираем, да. Железную руду нашли даже. Офигеть. Не зря все-таки я сюда зашел, что-то новое для себя приобрел. Можно, конечно же, вот туда сплавать. Но мне надо сначала... А, ну, в принципе, да, я могу с другой стороны сейчас зайти. Но я, наверное, предпочту сейчас вернуться обратно и зайти с той же самой стороны. А интересно, если проплыть вот до туда? Давайте попробуем. Давайте попробуем проплыть. Нас никто не сожрет в воде. Нырять-то мы можем, Нет. Это как-то странно Мы, похоже, нырять не можем Я бы понырял с удовольствием Но, как видите, не могу Хотя, может быть, я что-то не знаю Как же занырнуть-то поглубже? Не знаю, друзья Пока что мне это неизвестно Так, ну что ж, давайте проверим Что у нас там за заварушка такая О, еще один алит. Этих ребят я уже знаю Давайте попробуем подкрасться к нему Опять меня обнаружили, а Никак у меня не получается скрыто произвести атаку Вечно меня эти парни задевают Достают На, получай Сильный удар, слабый удар. Так, можно использовать свою способность. Да, не забуем использовать свою суперспособность. Мы восстанавливаем здоровье. У нас поглощение жизни идет. Это очень неплохая способность, я вам скажу. И она пока что меня выручает. Ну, от кого выручать-то, если враги слабые? Я бы не сказал, что сильно пока это помогает, потому что меня не просаживает практически никто. Ведь монстры у нас очень-очень слабые. Я думаю, когда мы переместимся на тот берег, на большой, там уже будет немножко пожестче. Получить наград. Давайте, ребятки, прокачаемся. У нас третий уровень. Так, ну что, мы найдем на третьем уровне. Получить. Поздравляем, совет. Активный положительный эффект от еды повысит вашу эффективность в бою. Угу. Одно очко характеристик, одно очко навыков и... Коронное укрепляющее угощение Получаем, друзья, у вас есть нераспределенные очки Характеристика. используйте их, чтобы Увеличить свое здоровье, магию или запас а, Сил, магия, да, нужна, здоровье тоже Нужно, но запас сил, мне кажется Будет эффективнее для нас В данный момент, а, так, во время боя Тебя, так, это мы читали, ну что ж Давайте попробуем тогда, наверное Запас сил будем продвигать, что я могу сказать Плюс 111 Максимальный запас сил у нас увеличится Плюс 111, здоровье плюс 122 и магии плюс 111. Такие маленькие цифры вообще не добавляются. Я не знаю. Ну, давайте распределим. Добавим пока что все в запас сил, чтобы мой боец не уставал. Он у меня, в принципе, и так не устает, потому что в легком ходит во всем. Да, возможно, это ошибочка моя, что я распределяю очки не так. Но ничего страшного. Так, и что? Одно очку навыков у нас. На что мы его потратим там? Так, оружейные. Ох, контрабандист! Здорово! Давно вас не было. Так. Тихо-тихо-тихо. Высасываем жизни. Жизни пошли, нет? Потихонечку вроде идут, но очень тихо. Раз. А мои-то восстанавливаются, я смотрю. Сильный удар. Так. Какой плотный попался у нас. Работорговец, блин. Рыботорговец. Так, все, хана тебе. так Забираем из него 6 золотых. Обшариваем здесь все мешки. Так, мех для воды. Какие-то странные иногда названия бывают. Ячмень. Так, в этих ящиках больше ничего. Так, ну все, ребят, надо срочно искать все, что нам необходимо. Кто-то где-то кричал. Так, вот он, ящик. Что у нас здесь? Ящик с зажигательной смолой обыскать. Да, забираем зажигательную смолу, и мы ее раздобыли. Раздобыть огненную соль осталось. Так, здесь кто-то еще есть на этом причале? Пирсе. Только бочки, я смотрю. Секундочку. Железный па... Ох ты, а че я их не взял? Можно, кстати, их надеть. Максимальное здоровье увеличится еще. Давайте оденем. Пока за не, менее, за не другого мы по ножи то эти нацепим. Так, отлично. Ну и камзольчик мы тоже, наверное, поменяем. Отлично. Вот так вот. Вот такой вот стиль. Немножечко мы улучшили наши характеристики. Так, здесь что у нас такое? Это что такое зеленое? Вот это что это такое? Какие-то шарики странные. Ну ладно. Так, это мы хорошо сюда зашли. Взяли несколько полезных вещей. Это что за бочечка? Обыщем, ячмень, забираем, конечно же, так, мешочек мята и декоративный воск, так, еще один ящик, сборщик воска, получено достижение ягода Асаи, так, так, так, и в этой бочке ничего, так, ну что ж, идем дальше, идем дальше, на тот берег я, наверное, предпочту пройти все-таки по... По, по, по по пирсу, Но не по воде, а что я буду, Многие что ли мочить лишний раз не буду, конечно же, Пройду, все-таки я по пирсу. Сколько же здесь много их. Но я так понимаю, что они, они снова, смотрите, они снова ресаются на своих местах. Поэтому мы, наверное, сейчас ударим как следует. Тихо оглушить. Ударить с, раз, с развертушки. С разворота. ощущение, что враги тоже прокачиваются немножечко. Сильный удар. У тебя сильный удар пока что так себе. Так ран способности удара с спрятежка повышена до второго уровня. Отлично. Так, заберем. Да, они, они ребят, ресуются, поэтому нет смысла их а, бить. Ну, в принципе, смысл есть. Мы можем их бить постоянно. Например, к нему сейчас подкрадемся, но нас обнаружили. Надо было по-другому. Я хотел испытать свой удар из-под тяжка коронный. Но мы сейчас попробуем по-другому сделать. Так, лупим раз, лупим два. Не попадаем. Мы не можем взять его в фокус, поэтому мы не попадаем в него просто. Все, попали. Сыромятная куртка 1820, средняя броня Ну, она уже стоит что-то, по крайней мере мы ее сможем продать Так, идем дальше Удар из-под тяжка Мы можем, о, можем, да Если мы заходим за спину, то мы можем Даже так сделать удар из-под тяжка если, мы... если у нас получается Зайти за спину Блин, иногда не попадаю просто Не попадаю, отлично Тень повышается Так, идем дальше, друзья А что здесь такое у нас? Здесь что попробуем из-под тяжка. Получится или нет? Кто-то сагрил. Кто-то их взял и сагрил. Так, голубая какая-то штучка. Собираем. Отлично. Что здесь еще есть? Громила. Но нам он, в принципе, не нужен. Осталась огненная соль. Давайте ее уже заберем, наконец-таки. Так, забираем огненную соль и... Бинго! Выполнено раздобыть огненную соль, подняться на корабль работорговцев. Ну что ж, друзья, нашли мы все ингредиенты И мы, я так понимаю, скоро уже будем отсюда Выезжать с данного острова Со стартовой а, локации Вот такое сегодня у нас получилось Небольшое прохождение, небольшой обзорчик По игрушечке TES онлайн, Да, The Elder Scrolls Online а, Братишка Scratch, конечно же, будет продолжать развиваться Что-то с лицом с моим стало Меня, видимо, перекосило немножечко Как-то у меня странно нижняя челюсть сейчас выдвинута Да-да-да, я думаю, это поправится при следующей загрузке Да, ребятки, для того, чтобы братишка Scratch Играл чаще в эту игрушечку, давайте на. Берем на это видео хотя бы 500 просмотров и 50 лайков, и братишка Скретч будет чаще играть в The Elder Scrolls Online. Также хотелось услышать твое мнение по поводу этой игрушечки. Тебе понравилась она или же... А, нет, любишь ли ты играть на нее с друзьями или же один? Напиши мне, пожалуйста, в комментариях, я тебе непременно отвечу. Ну что ж, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея! Ну а если ты досмотрел до конца и написал в комментариях правильное предложение и слов, что я размещал в этом видео, то поздравляю тебя и, возможно, в следующем видео